Человечней, человечней, чем у людей Особенно в сумрачный вечер На бездонных ветрах площади, Угрожащей на холоде пси Человечней и мягче душа Чем у этих прохожих, что мимо Не взглянули Спеша. А надежда все тает и тает, Сердце глушит и тише стучит, Только взгляд всех любить обещает, Он зовет, он безмолвно кричит. Равнодушно, те, кто может хотя бы согреть У людей одинокие души, у собак одинокие души. смерть.